Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня такая необычная для меня тема, хотя я часто об этом говорю в своих видео. Вы знаете, что я часто использую остатки пряжи. Ну вот сегодня тоже вот такое вот видео. Собрала я, собрала, видите, вот эту вот кучку. Вот непонятно чего. Почему непонятно чего? Потому что остатки по два, по три, по мотку всякого непонятного, ну, вернее, понятного потому что с этикетками, ну, по, по итогу вот такая вот куча всех остатков. И в этом видео я хочу вам показать, куда я вот эту кучку использовала. Хотя в этом видео будет не вся кучка, а где-то половина, но половину я ее использовала. Благо, что у меня есть, куда это все деть. Спасибо. Кстати, подписчица Лена, вам привет и спасибо большое. И вот такая вот у меня акция по расхламлению и по определению оста... использованию всех остатков ну не всех но во всяком случае большинства остатков и освобождению места так и вот что у меня девчонки получилось из остатков пока вот это первая часть еще будет вторая часть первая часть у нас состоит из того что у меня есть на канале какие мастер-классы вот сейчас еще видите, не все у меня закончено, еще ниточки позатягивать, но это я все сделаю, я сейчас вам хочу рассказать, обязательно все ссылки будут под видео в описании тех мастер-классов, которые я использовала здесь. Я немного некоторые модели видоизменяла, сейчас вам расскажу как именно, вот все, все, все, все, я вам оставлю. Под видео в описании вы будете у вас будут эти ссылки на вот эти вот все мои модели вот видите все здесь у меня кошка мышка не знаю кто ну, в общем все это вот кроме вот этого вот шлемика этот шлемик я еще буду э, на этот будет мастер-класс а все остальное у нас есть вот давайте начнем из этих двух моделей это мой Уверсайз капюшон, это видео мастер-класс прошлого года, он свеженький по сравнению со, со, с остальными. Вот. Вот это мега капюшон, который первый будет ссылочки единственное что я вверх вот это вот вязала все по этому видео и петли и количество петель все по этому видео Единственное, что здесь я вязала не снуд большой объемный который в этом видео я просто перешла на резинку 1 на один и провязала вот 21 сантиметр что хочу сказать вот если этот шлем, допустим, этот капюшон связать в черном цвете, да, он даже бежевый, вот видите, я фотографирую на мужской манекене, это хороший вариант для мужского капюшона. Вот, получается просто капюшон и здесь горловинка свитера. Вот. То есть, единственное, что я изменила, вторую капюшон связала по мастер-классу, вторую часть я связала просто резинкой один на один. И вот такая вот вещь у меня получилась. То есть из того объемного капюшона со снудом. Вот мы сделали вот, такую, вот такой вариант. Он годится как для мужского варианта, так и для женского. То есть вечный вопрос, что связать мужчине, вот вам, пожалуйста, вариант. Тот же мастер-класс, но только я. Тоньше пряжа, тоньше спицы. Ну, по, по этим, по рядам и по петлям все точно, точно такое же. Вот этот вот капюшончик. Он у нас получается вот такой вот под горлышко, снудик и капюшон по голове. То есть либо это детский вариант, ну тоньше спицы. Я два с половиной вязала вот английская резиночка или, полупо, или пышной. Я уже даже и не и не помню короче. Вот, вот такой вот получается по голове, вот как, тоже как детский вариант можно, ну, как женский и, соответственно, как детский вариант. Все это вот один мастер-класс, вот эти вот два капюшона. Вот этот вот капюшон, это тоже свежий, прошлогодний. Единственное, что я не сделала здесь завязки, в нем тоже по голове, вот такие, кто любит объемные, а кто-то любит вот такое, чтобы было, как бы, чтобы функцию теплоты несло, вот манишка здесь, это будет второй у нас мастер-класс, вторая ссылочка, вот на вот эту вот манишку капюшон. ну, а в мастер-классе она еще и со шнурком с завязками, здесь я решила упростить, вот, это третья вещь моя. Далее вот это вот. Этому мастер-классу у меня там кошечка. Здесь у нас поперечное вязание, что очень классно, удобно мерить на голову. Там у меня расчет, ну по-моему там расчет можно рассчитать на, на любой размер. Вяжется очень просто, квадрат просто с вот таким вот с вот такой вот дыркой. Одним полотном, потом делаются ушки. Можно вы, вышить мордашку, можно не вышивать мордашку. Тоже очень удобная модель, потому что вот здесь, вот благодаря поперечному вязанию у нас, эластичный получается край, который можно на подбородок натянуть, и здесь тоже вот этот вариант детский, он очень удобен, удобен вот этого шлемика, тоже он по голове, вот эти балаклавы, да, сейчас модные, хотя мне они не нравятся, ну, совершенно не нравятся, но если вот подумать э, с точки зрения родителей, да, у вот тебя сейчас бабушка, это очень удобная вещь, потому что ребенку тепло, и шея нигде ничего не задувает, то есть эти балаклавы имеют место на существование и я считаю для ребенка это вообще шикарная вещь вот вот такая кошка-мышка кошка, кошка. простенькая. и кстати здесь я использовала по-моему три нити разные я остатки использовала в одну смотала вот такая вот мел меланжик у меня получился то есть можно эти остатки по-разному как бы использовать вот такой вот шлемик, это третий вариант, четвертый вариант, девчонки, вот это один из первых моих мастер-классов, еще я помню, я была в горах, когда я вязала этот капюшон фиолетового цвета у меня мастер-класс, вот по, по нему я связала вот этот именно, этот э, капюшон с горловиной, он тоже с горловиной под горло, ну их много таких мастер-классов. Сейчас уже точно так же, как балаклавы, да, вот э, уже человек, когда схватятся за что-то одно, вернее, не человек, а мастерица, вот как пошла волна, она идет у всех, ну, наверное, так и положено, как вот эти вот ушанки, вот, балаклава, девчонки, это, скорее всего, именно на вот, вот это вот, на этот узор потому что я узор ниточка была тоже я совместила две разные ниточки махер и шерсть и впервые попробовала вот этот вот узор который мне он очень хорош для тонкий тонкой пряжи он такой получается объемный объемный прям и пышная резинка пряжа тонкая но но получается объем а за счет чего это полупатентная резинка, но не совсем полупатентная, еще похлеще, но я вам обязательно покажу вот этот вот узор, потому что он очень классный, знаете, он, он объемный, но он не растягивается, вот как английская и пышная резинка, Пышка, пышная меньше, английская больше, а этот вообще в кучке держится, вот прям вообще-вообще, и я говорю, я этого узора еще не встречала, это прям я придумала, попробовала, и мне очень он понравился. Ну, для мужских моделей, для свитеров он очень классный. Чтобы форму держала и тепло было. Итак, балаклава. Есть у меня мастер-класс. Там у меня она связана резинкой 2 на 2 Но принцип такой же. То есть тоже отверстие, те же расчеты, ну макушка. И там она у меня, девчонки, подшита вот этим вот искусственным мехом, тканюшкой. То есть все подробно. Мастер-класс тоже, не знаю, года 2-3 назад я снимала по-моему, три года назад, если не ошибаюсь, ссылочка тоже будет, это будет пятая ссылка на эту балаклаву, ну, в общем, узор, в принципе, это все равно, каким вы свяжете эту балаклаву, но ценность этого мастер-класса в том, что я там рассказываю, как подшить вот этим вот флисом мехом эту балаклаву, что касается маленьких деток, и там, тем более, вы можете э, скорректировать размер по тому мастер-классу, вот. Вот и я к чему это говорю, к тому что вот эта балаклава связана именно по тем, как бы по тому принципу, как у меня мастер класс но там единственное, что 2 на 2 резиночка и подшивка, что самое главное. Шестой. Тоже еще в горах вот этот вот капюшон я вязала с этой пелеринкой. Единственное, что здесь я пышной резинкой вязала. Там у меня полупатентная в оригинале. Он у нас без швов, цель навязанный. Вот такой вот. И манишечка такая аккуратненькая, и капюшончик. То есть вроде бы казалось бы тот же капюшон, но совсем не тот. Все они, все они разные, девчонки. И при том это все то есть на, на любой вкус вы себе этот капюшон подберете. Вот. На этот я тоже оставлю ссылочку в описании. Так, раз, два, три, четыре, пять. Это будет шестая ссылка. И вот этот капюшон прошлогодний, у меня он там как, как мужской, но он точно так же может быть и мужским, и женским. Вот классическая вот пяточная головушка, ну не, не классическая, потому что тут скос идет, потом ровно, со шнурком, с дырочками, все как положено. Вот такой вот хороший универсальный вариант связать в коричневом цвете и муж ваш будет носить и вы будете носить смотря под какую одежду вот такая у меня а не еще этот шлемик но этот шлемик я ж говорю я еще вам сниму потому что опять же все оно вроде бы одинаково но у каждого варианта свой нюанс здесь что хорошо что вот эта нижняя часть на подбородок одевается вот и все по голове, все нигде ничего не задувает. А здесь снудик такой, тоже такой аккуратный, не широкий. Вот. Все, девчонки. На сегодня я с вами прощаюсь. Это была первая часть ликвидации остатков. Еще вас ждет вторая часть. Двойной шлемик у меня детский для маленьких детей. Вот. Это уже будет в конце списка видео. В общем... Это то, что я не сняла. И еще есть одна балаклава, которая тоже и лобик хорошо закрывает, и и и, и шея тоже она такая по голове, не нерасхлябистая. В общем, эти два видео я вам тоже оставлю под видео в описании, ну уже в конце я там приписочку. Ну, в общем, перейдете, вы сами поймете, где что. Вот, девчонки, поэтому все, на сегодня все, с вами была Вика, школа рукоделия, ликвидируем остатки, зима у нас на носу, ну, еще не совсем, ну, она близится, близится, все, я с вами прощаюсь, всем пока-пока.